Весной я наслаждаюсь пением птиц. А я с нетерпением жду, когда распустятся первые цветы. Завораживают шепот вековых деревьев в парке. А в последнее время люди перестали ценить красоту и важность природных богатств нашей планеты. Дорогие ребята! Уважаемые взрослые, помните, струбленное дерево никогда не вырастет. Пластиковая бутылка полностью разложится через сто лет. Силеновый пакет через 200 лет. Алюминиевая банка через 500 лет. Стекло через тысячу лет. День октября пионерской дружины имени Владимира Заленского. Веринского детского сада, средней школы Сысловского района. Уже провели акции по благоустройству нашего агрогородка. Парка, озера, памятника и школьного двора. А вы позаботились о ваших природных объектах? Давайте приведем нашу землю в порядок. Будем заботиться о природе, ведь она нам дарит жизнь. Давайте вместе!